Так, у нас сейчас проигрывается вот эта лента. Написано, что она для мускомедии, и она пустая. 78-й год, тип А, 2601, 6, ever. с Вемом. Она интересна тем, что здесь... Вот сейчас счетчик считает 4 минуты, и на нуле, где-то около нуля. Здесь тихая склейка, бесшумная склейка. Начало этой ленты, условное начало, оно записано в другую сторону. Это один кусок э, ленты, а второй лежит э, здесь. И, как мы видим, вот опять же продавлен рулон из-за того, что лента лежала ну, одна на другой. Вот. Сейчас оцифруем вот этот кусок. Потом э, я думаю, что я пере, э, перемотаю туда, где нащупаю склейку пальцем. И склею ее э, в правильном порядке. Ну посмотрим. Странно склеенные рулоны – это не самое страшное, что случалось во время оцифровки фонотеки, которая насчитывала более 50 единиц с записями спектаклей, концертов и около десятка фрагментов. Наибольшую проблему представляла деформация многих лент вследствие ненормативного хранения. Как, например, на этих рулонах с записью спектакля Галиперина «Мой Д'Артаньян» с музыкой композитора Вайнберга. Пять рулонов с ацитатной акфой в розовых коробках старого образца – по-видимому, наиболее старый объект данной фонотеки. Характерно, что в отличие от других рулонов, эти были намотаны рабочим слоем внутрь. Комическую оперетту исполняет автор под аккомпанемент фортепиано и сам же дает комментарии по клавиру. Есть предположение, что ленты были присланы в театр композиторам в качестве презентации для решения вопроса о постановке данного спектакля. А эта запись была получена не из театрального архива. Рассказ Антона Павловича Чехова «Человек в футляре» для трансляции по радио читает народный артист СССР, лауреат двух сталинских премий, педагог и театральный режиссер Василий Осипович Топорков. Короткий фрагмент записи иллюстрирует возможность оцифровки ленты, записанной на скорости 76,2 см в секунду, на аппарате с максимальной скоростью воспроизведения 38,1 см в секунду, с последующим удвоением скорости в звуковом редакторе. деле, Великого Сколько еще таких человек в футляне осталось, сколько их еще будет, то-то вот оно и есть. К сожалению, во время хранения рулоны были сложены вертикально, к тому же во многих коробках хранились сразу два, один полный, другой с дописью или дублями. Под собственным весом некоторые рулоны продавились и ленту повело, а некоторые и вовсе развалились. К тому же в помещении, где лента провела около 40 лет, было довольно сухо. Чтобы оцифровать максимально возможное количество лент, некоторые приходилось распутывать и сматывать буквально с пола. Почти все ленты имели множество склеек с ракордами, разделяющими отдельные треки, музыкальные номера спектаклей. Это было сделано для удобства поиска нужной фонограммы, но после сорока лет хранения склейки, выполненные клейкой лентой, отвалились из-за высохшего клея. А те, что были сделаны уксусом на ацетатных лентах, выдерживали и перемотку. А вот сама лента местами рвалась, и чтобы сохранить эти записи для благодарных потомков, за неимением лучшего лента склеивалась обычным канцелярским скотчем. Yeah.